Всем привет! Всем доброго субботнего денечка. Сегодня у нас дачный влог. Мы едем на дачу. Будем жарить шашлыки, пить пивосик, отрываться за все будние дни. Как говорится, отдохнуть по полному. В этом году я еще не брала вас с собой на дачу. Сегодня будем исправляться. Вот набрали шашлычок, пивосик. Так что сейчас приедет наше такси, и мы отправимся в путь. Добрались мы до дачи, переоделись. Смотрите, какой абрикос высокий вырос. Я-то последний раз была здесь в мае месяце на даче. Серега-то ездил периодически, маме помогал на даче. Вот. А я была в мае месяце, когда здесь еще током листочков на деревьях не было. Вон, кошка какая-то к нам забрела. Смотрите, как заборчик весь укутанный. Цветочки у мамы тут растут. Ну что, пойдемте на дачу. Покажу вам, что у мамы есть, что растет на даче. Здесь у нее помидорки. Малинка. Так, там у нас что? Там у нас крапиво. Здесь пиончики. Да, дерево, конечно, высокое. Надо будет его немножечко подпилить по осени, потому что собирать с него абрикосы, конечно, неудобно. Ну, огурчики уже скоро закончатся. Вот, кстати, огурчик висит, смотрите. Здесь по весне красивые цветочки растут Смотрите, как виноград разросся Я сегодня еле-еле зашла вот в эту беседку И не смогла просто так вот пройти и не задеть головой, как всегда Вон там клубничка Ну, у нас сегодня уже 6 августа 2022 года Так что клубничка, естественно, уже закончилась вот. Я вам потом подальше отойду, покажу как виноград разросся Там он у меня дядя Олежа сидит Дядя мой приехал Это мамин брат Серега и вон сидят на лавочке разговаривают, а потом поближе подойдем Я вам их покажу вот, кстати, вот на этой площадочке мы хотим поставить купить качель. Мама с папой в том году хотели качель купить, но у них не получилось. Ну, так как, если кто смотрел мое предыдущее видео, я рассказывала, папы у нас теперь нет. Царство небесное. Вот, так что буду качель я покупать. И все-таки мы эту мечту осуществим. Так, тут у нас морковочка, свеколка, вон там абрикосики растут, сейчас поближе туда подойдем, видно будет их. Ну, конечно, уже в августе такое все желтое, что-то уже вырубать надо, выкорчевывать. Это по весне, когда грядки делаешь, все красивое, такое зеленое, ядрененькое. Вон перчики растут. Вон помидорки зелененькие. Так, там у нас тыква. Ну, мы потом до туда дойдем. Так, ну тут огурчики у мамы. Тоже огурчики. Я уже в парник заходить не буду, потому что на улице и так, как в парнике. Тут у мамы тоже перчики. Ну, мангал вы наш уже, думаю, видели, если смотрели мое видео за двадцатый год. Вот сегодня на этом мангале Серега у нас будет шашлык жарить. Шашлык-машлык-башлык. Он у нас же заядлый шашлычник. И всегда за шашлык он у нас отвечает. Ух, какая жара стоит, прям как в банке. Вот смотрите, сливка уже поспевает. Потому что ну, сорта-то разные, все. Есть какая-то пораньше, есть какая-то попозже. Сейчас я сливку какую-нибудь сорву. Попробую. Ну вот, сорвала я сливку. Сейчас буду ее пробовать. М -м -м. Ну, конечно, она еще не до конца поспела. Надо еще ей поспеть посильнее. Немножечко. Кисловатенькая. Ну, видите, она вот бура еще такая. Не до конца фиолетовая. Пошлите дальше. А я вам не показала виноград. Еще. Вот смотрите, у мамы здесь уже южный виноград растет. Ну, естественно, он по поспеет чуть-чуть попозже. Ну, а мы с вами экскурсию подачи продолжаем. Что я вам сегодня еще не показывала? Не показывала я сегодня вам еще баклажанчики. Вот, смотрите, у мамы тут баклажанчики растут. Так, двигаемся дальше. Тут у мамы тыквы. Смотрите, какие большие тыквы выросли. Вот такие тыквы большие. Здесь, конечно, проходишь уже с трудом, потому что всюду кусты, чипыжники. Так, тут у нас абрикосики. Ну, я бы уже назвала бы это, наверное, не абрикосики, это урюк, скорее всего. Вот у нас урючинки. О, вот давайте сюда подойдем. Смотрите, вот здесь вот все вообще усыпано в абрикосиках. Здесь вот моя любимая лавочка, на которой я люблю в тенечке сидеть, отдыхать. Ну и не только я. Мама тоже, когда на грядках на солнце там поработает, садится сюда, отдохнуть. Да. Ага. Выкиваем по случаю приезжа. Попались? Камера накрылась да. Нет. Ну, как? А вот попались. Например, это, это Да. От вот больных. как обещала вам, представляю, это от мой больных. дядя Олежа, мамин брат, ну, Серегу вы все знаете. Это у вас самогончик, что ли? Самогончик. Сейчас еще скажут, что я тут от алкоголь пиарю. Мы фирму говорить не будем, рекламировать не будем. Как это, как в фильме в одном, сам гнал. Сам гнал, сам пил. Сам гнал. Давайте, приятного вам. Спасибо вам. А мы пошли дальше. Вот, смотрите. У нас тут вот беседка-то вся как он заросла. Зато здесь хорошо. У нас там крыша поликарбонатовая. Дождик будет идти, будем сидеть в сухе. Вот. Ну вот так вот я показала вам дачу. Так, а тут у нас кто? Опа! А тут у нас Нюся. Нюся, привет! Нюся, помаши лапкой. Скажи всем привет. Вот вам. Какой нафиг привет? Я тут сплю. А вы мне спать не даете, да? Пушистик. Блин, бедная, как же тебе жарко-то в такой шерсти, Нюсечка. Ой, ладно, Нюсечка. А, ну видишь, ты проснулась. Давай умываться теперь. Правильно умылись. Теперь сейчас кошки побежим. Тонючка, да, или дальше будешь спать? Ладно, давай. Спи дальше, не буду я тебя отвлекать. Спокойного тебе дня. Что тебе какие заботы? Покушал, в туалет сходил, поспал, умылся, полежал. Вот она, вот она умывается. Ладно, давай, Тонючка, умывайся. Не буду тебя отвлекать. А вот мы добрались до кухни. Тут у нас наша хозяйка находится. Всем привет! Кто не, зна... Кто не знаком с моей мамой, Людмила Алексеевна. Мама у нас тут тортиночки делает на тартиночки, стол. Тортиночки излюбленное блюдо моей доченьки, Ксюшеньки. Обжорки. Да. С детства, да, люблю тортиночки. Очень любила тортиночки всегда и сейчас любила. Угу. У нас сегодня здесь грандиозная пирушка будет. Сестра старшая из Питера вернулась. Вот сегодня приедут всем своим семейством на дачу. Дядя приехал. Вот. Давай, так что Серега у меня, как всегда, главный по шашлычкам. Будем жарить шашлык, машлык. Ну и будем сидеть, кушать всякие вкусняшечки. Да, да, да. На даче вообще чудо. Ну, мама у меня на даче живет все время. Маму за уши с дачи не вытащишь. И аппетит на даче всегда хороший. Серега, приятного аппетита. Спасибо. Серега, вон. Промежутки перед шашелком гречку кушать. Ну а что, гречка полезная вещь? Киска. Сахар снижает. Рекомендую всем. Надур продукт. О, а вот и О и, застеснялась. застеснялась. Сейчас, сейчас Нюська выйдет погулять. Так, чисти сосиски, себе откладывай и мне немного на сковородке оставить. Ложечку. Он самолет у нас летает. Давай, Серега, приятного. Серега! Спасибо. На уличку я ее не выпускаю. Вот такие квадратные. Она хорошая девочка. Толстая, Мы с ней пушистая. ходим гулять. Да нет, она не толстая, она очень пушистая. Я говорю, бедная, толстая. как же ей жарко-то. Нет, ничего нормально, на подоконничке. Давай, она не, не, нет, не ломанет, нет, нет, куда глаза глядят. Она вон вчера тихонечко вдоль дома и травку пощипала и назад сюда пришла. И все, она хочет уже. Нет, нюсенька, погуляй немножечко. Погуляй. Понюху, погуляй, погуляй мой. Да она не сколько здесь, сколько пушистая. Она очень пушистая. А, а знаешь, э, как давит самый, так одни ебышки торчат. Чем... Угу. От нее пухосты. Задохлик ты наш, <laughs> пушистый. Снимай, что ли? Да. Снимай, мою девочку. Моя красавица. мою пупсенька. Она сейчас пошла травку пощипать. Пушистый мохнатик. А к ней в гости ходит сиамский котик. С Да. Да, мы сейчас Она... уже этого котика видели, как Она... этот партизан да Она на окошечке... девчушки на свидание ломанулся через на забор кошечка... на кошечке сядет, сидит, смотрит. А он около окошечка туда-сюда, туда-сюда. Ну как кавалер, да. круги наворачивает. А я сейчас вот ей цветочек дам. Я аккуратненько буду подкрадываться к Нюське потому что она как только меня видит, она с вами голову ломится куда глаза глядят. Давай, кушай. Приятного аппетита, Нюсечка. Кушай, давай травочку. Щипи, давай ей Щипли. Как правильно это сказать? Щипай, во. Точно. О. Нюсечка у нас сейчас проснулась, умылась, сейчас завтракает, когда уже время обедать. Витаминизируется, витаминчики. Чим, да? Какую не походи того она не ест. Она ест только вот эту. Давай. Ты моя златюлечка, ты моя хорошая девочка, куколка моя. Что ты мой Ну как хорошо. Вот сейчас погуляет немножко долго она не гуляет, и бегом-бегом домой Мама ее гулять не отпускает Не надо, я считаю. Во-первых, грязь зачем собирать везде с чужими кошками, заразу всякую собирать Она вон на крылечке максимум гуляет И главное, самое интересное, понимает все команды, как собачка Мама ей гулять, она идет гулять Мама домой, говорит ей Она собирается идет в дом не, нам уже хватило первая у нас Не, не первая Кошечка у нас была одна Неудачно все дело закончилось, пока она тут бегала и гуляла везде Вот, так что эту кошечку надо стеречь, как зеницу ока Моя любимец мое кисенька, ненаглядная моя кисленькая. Она кушает, именно кушает то, какое надо А это вот коричневая травка ее тоже крошат в салаты А что за травка? А Я не знаю как она называется Но в салатах она тоже очень вкусная И полезная Главное полезная Я вчера вот здесь все выщипала ей нисколько не оставила А вот сейчас я скажу ей быстро домой И она бух к дверям Это пока здесь прохладненько Сейчас не жарко Набал, ну, здесь, кстати, да, сейчас хорошо. Я вот вечер. там под виноградом ты сидишь, как в этом, как в парнике. А, что крыша, ну да, да? поликрвонатовая крыша, mm -hmm. плюс там все виноградом заполнено. То есть там вообще нету сквозняка. Mm -hmm. Я там сейчас сижу, прям вся вон, вообще как сладюлечка в бане. Моя, кушай, кушай, ведь ты меня Смотрите такую вот вкусную рыбку. Я выловил в своей речке в Димитровграде на Черемшане. Высушил ее и привез нам, как гостиничка. Очень вкусная рыбка Сейчас пивосиком ее трескаем Серега, вон чистит у нас Серега чистит Ну да, И как всегда ну да. Бабушке рыбы не досталось а Мама сама не хочет Я Мама не любит не рыбы. рыбы, это мы с папой рыбу любим Я Ну что очень ты пищешь? Гулять тебя не пускай, не да? ну ну сколько гулять можно? Жарить, Не жарить, надо ползавец, грязь ходить да. по улицам собирать. Убежал. Только ее снимать ничего, она убежала. Сейчас дрова немножко подготовил, буду разжигать. Будем жарить шашлычок. Сейчас Серега, когда будет шашлычок жарить, я вам обязательно это покажу зрелище. Обязательно. Шашлычок. Хорошо на природе. Мы в этом году без Турции. Не знаю, говорю, я, может быть, в сентябре поеду, посмотрим. Вот. Ну, обычно ты мы всегда Серегой в конце июля, в начале августа ездим в Турцию. В этом году у Сереги отпуска нет. Он у него был в апреле, в конце марта, в начале апреля. Так что, возможно, поеду я одна. Но там Ничего. будет видно по ситуации уже. Дай бог на следующий Поэтому... год, через Ну да. Не последний год. Там, вот. может, еще с Дубаем что получится. Вот. А так пока будем. На даче на свежем воздухе, расслабляться, да. а то целыми днями все это работа, работа, работа, работа, у меня все это, компьютер, компьютер, компьютер, интернет, компьютер, работа, я уже забыла, как, вот. как такое выезжать, пользуйся, что такое выезжать на дачу. Да, моментом, отдыхай на даче, а то все, Турция, Турция, блин. Не, ну я на а -а -а. моечку хочу, я море люблю. Скажите мне, кто не любит море, да? Сам, не на море хочешь, там твоя рыбка, наверное, по тебе соскучилась. У него там рыбка любимая. Мы все время в воронцаки ездим. Вот у него там любимая рыбка. Как только мы приезжаем, она начинает Серегу щипать за все места: за попу, за бока, за титьки. Главное, не до меня докапывается за Серегу сладкий, сладкий Серега сладкий. Кровь сладкая такая. Ага, точно. Сливу будешь? Сливы, я уже во, даже, во, сливку во, покушала. Во, во, во, во, во. Вот она, смотри какая. Сейчас я тяню. Что, мне после пива рыбу, ой, рыбу, говорю, господи, сливу кушать, что ли? Попробуй. М -м -м -м -м. Ну, я что тебе сказал. Такое сладкая. Слушай, а я сегодня первую попавшуюся схватила. Ты, наверное, вот такую вот светленькую брала. Да, я сегодня взяла какую-то такую. А вот такую вот, смотри, видишь, вот тёмненькая еще. Не, я не хочу. Во, во. Да. Ты меня решишь сливы накормить? Да, чтобы шашлыка меньше съела. не знаю, посмотрите, такой добрый. Чтоб мне больше досталось. Трескай, Ксюша, сливу, не кушай Ксюша шашлык. Млею. Че, испорчено? А -а -а. Сиренька он уже шашлык готовит. Сейчас будет на палочке его наздевать. Мы шашлычок никогда готовы не покупаем. Сережа всегда готовы. Ну, в смысле, свежее мясо покупает и сам уже его маринует. Готовый, никогда шашлык он не берет. В ведерках там или в каких-то упаковках. Вот Серенька почти весь шашлык уже на шампоры наздевал. Скоро будет уже жарить ставить. В ближайшее время мы обязательно Сереже еще выложим видео на наш канал о плюсах и минусах отеля, в котором отдыхали в том году в Турции. Так что смотрите, это видео не пропускайте. В этом видео мы расскажем, понравился нам этот отель или не понравился. Перечислим все его достоинства, все его недостатки. Так что обязательно смотрите, не пропускайте. Серега он уже шучок положил. Смотрите, какие аппетитные кусочки лежат тут. Аромат какой. Шашлычок как раз доходит. Сейчас будет самое то еще минут пять. И будем. Ну, кто-то будет кушать, а кто-то будет вторую партию готовить. Ну тут осталось 4 четыре ну, все, все равно мне надо постоянно. Мы есть. тебя подождем. Не надо меня ждать. Мы тебя подождем. Не надо меня ждать. Готовлю, будете кушать. А я вот эти все четыре потом сам съем. Что думаете, я просто так, чтобы их оставил? Ах, какой аромат! Шлинки текут. Сейчас еще чуть-чуть смотри, жирок какой, смотри, она как прям капает как. М -м -м. Шейка и шейка. Я всех снимать не буду, потому что далеко не все хотят стать звездой Ютуба и Яндекс.Зена. Да. Поэтому я снимаю чисто стол и тех, кто хочет сниматься. Ну, сейчас мы с Серегой с мамой подгребем. Даже мы хотим. Нет, ну я так не буду делать. Сейчас еще шашлычок вам покажу. Вкусненький-привкусненький. Давай, Катя, налегай на картошку, да, а мы будем все да, шашлык кушать. Датащите, пока Катя ну, ест ладно, картошку. Не, не а, он тебе твой войдёт? Не знаю. Концевой сам я прижарился, так что не оторву никак. Надеюсь, он пожарился. Пожарился. Пожарил. Нормально, вкусно? Очень. Да неужели не вкусно? Вот. Мамку снимай, снимай, снимай. Мамку снимай. Снимаю, как Серега. сейчас Кстати. будет вот купить. Серега, Солечко. пей водку. Я пока ем. Как ты это красиво делаешь. у всех это, есть. Ну, утро, все. дай, пусть одна лежит. Всем приятного аппетита. Спасибо, очень вкусно. Наш сегодняшний вечер и день подходит к концу. Мы замечательно провели время на дачке. Накушали шашлычка, подышали свежим воздухом, пообщались. В общем, день прошел замечательно. Сейчас будем скоро вдвигаться уже в сторону дома. Вот я хочу сейчас предоставить свою Сереже, чтобы он тоже поделился своим мнением. Сережа, как ты время сегодня провел? Я время провел от души просто. Что ж язык заплетается? Обалденно выпил самогоночки, пиво и поел шашлыка, блин. Ну такое время только можно на даче провести. В городе так неинтересно. В городе так время не проведешь. Так что, ребята, тоже советую вам поехать за город, отдохнуть. Не обязательно, если у вас есть дача, может, есть возможность как это ехать просто за город, взять с собой мангал, замариновать мясо, пожарить, покушать, попить. Просто не обязательно пиво, не обязательно водку. Просто... Ну, Все, что вы употребляете. Да, Сок, про... лимонад, неважно. Да. Это просто будет обалденно. Кто во что да. гораздо. И главное, чтобы выйти из каменных джунглей. Вот самое главное. Да. Самое главное развеяться и приятно провести время. Серега у меня отвлекся на проходящих мимо людей. В общем, речь свою прервал. У нас сейчас уже луна. Смотрите, луна светит. Уже становится темно. Мы сейчас будем потихонечку собираться домой. Вот день мы провели сегодня замечательно. Я вам это видео показала, как и обещала. Вот обязательно ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну а мы встретимся с вами в новом, в следующем видео. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.